Всем привет дорогие друзья с вами блокчейнл и сегодня будем играть игрушку под названием paint the town red сразу хочу пожелать приятнейшего просмотра и приятнейшего аппетита всем кто кушает а те кто не кушает, взять что покушать вкусненького а мы будем продолжать так вот такая у нас тут бар такой прикольный а то так давайте сначала смотрим что у нас тут есть типа играет рокеры нормально что-то играют прикольно так типа мужики стоят не mm -hmm. бухают понятно а что? так сейчас замес устроим такие играем нормально В бильярд играем давай вместе поиграем давай давай ну давай ладно не хочет о нифига себе саки мужик тебе надо бороду побрить побрить надо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 Ладно, я тоже буду играть на свои правила. Нормально, нос пролымил. Бутылочкой. Сейчас бутылочкой по щам-то. Ай, погнали, не Попал. есть о бежит на нафиг ээ куда мужик ты че такой красный вообще да как ты живой ты выпил эээээ все че ты вообще че какой редко и на тебя пощал я помню в эту игру еще играл что... ты ч ⁇ совсем поза форса ты на нафиг проломил его. на все вот так на на, на, на, на, на. На, На, блин, не на давай, поис... Давай, на, на, на, на, на. Боксом занимался вообще-то. вообще не умею, фиксировать. Божье. Стул вы. стул от меня. Ты тоже убери стоп. Плохо будет, реально. Ну, тебе ж плохо. не okay. убился. вот так вот. Будет еще стулом куда-то нарываться. Okay. На чрт. Чашку съел, офигеть. На мясо поешь. Полезно очень. Вс. Вот так. Че, кто тут? Здорово. Нифига себе, ты ч? На чашку. Так, что тут еще есть? Киоки возьму. Ч, не готовишь, Повара идут, нифига себе. Это опасно, конечно. О, кого-то убили. О, нормально, вы ч там? Успокойтесь. Опасные повара. Спасибо. Хе-хе. Вы ч, совсем за балбан, здесь? На ноль. <смех> О, опасные, реально, побачи <смех> Они тоже съедают опять. <смех> ну конечно. нет такого рабочего так, кто тут остался? не надо меня эээ, все, вот идем ты ч, бессмертный что-то? куда размахнулся? на тебе шкур проломил просто на. На. хотя им уже по-моему ч не смотри где лица нет а куда ты встал лежать я сказал о нормальная мачета есть можно на тебе на, на. на. Все, завалился Ты живой еще, а? У них реально все разбито но не живые. Э, куда? то да куда у меня ударил? Че, ты совсем что ли? Блин, все заново переиграл мужики, так нечестно. О, вот, красавчики другие играете, правильно? Куда ты? Ладно, ладно, я. я просто.. Ч ты купи Куда ты побежал, а? Ух ты, -мо, месяц вообще начинается. Вытворить, а? Успокойтесь, я сказал. Мясо полетит, хочешь? Бесплатно мясо. Вот так. Знаете, что за замес происходит? Я офигею просто. Замес лютый вообще происходит сейчас капец просто студия кидаемся это некоторым по суде покибать вообще откуда так кто а кто меня в ночь вс вот так пошл нафиг Что ты? Чё вы идете Куда? Все. Кто на меня ещё пойдёт, а? Мужик идет. Стул положил? О! Вот. Это не твой Всял, стул. Взял стул украл, офигеть. Разбилики. На, на, на. на. Все. эээ, Отдыхай. О, а что это было? Ч ⁇ я включил сейчас? А, куда вы идете вообще. Нормально? Нет. Я сказал лежать. Лежать я сказал. А, да. Вообще какие-то духие не понимают. Что надо? Лежать, отдыхать. Вот так вот. И идти на меня вообще. Мужик, ты чё? что ли тоже ща вы у меня киеви будете получать кто кто идет а, ну, вроде бы у них свой семец так бармен давайте мне пивка вы что не слышите пивка мне сказал блин а, пивка, я сказал. а ты чё пришел пиво мою ворвать будешь офигели совсем пойду ну на да как вы сели Это киев ки нельзя есть блин всем уже долго Куда, куда? На стул поешь. Совсем уже. Так розочка. Кому роточка? Да. На тебе. Роточка. Тебя лица нету иди типа спит. О, у тебя лица половины нету вообще. Как это ходишь вообще? Ты не хочешь? Лиц нету. Как они вообще живые еще? Лада, этот. Я тоже там. Ты не бьёшь Ясаком Нифига себе Вот это они оборзели Ясаком не офигарит Мужик вопрос Где тесак? Кто-то Ясак Лежал Давайте пьем. Вот так Поиграй со мной Поешь яблоко Кто? Кто на меня? Никто? О, бежит уже. С бутылкой уже? Правильно. С бутылкой уже бежит сразу на меня. На! Бутылку поешь. Эээ, -э, слабаки вы все вообще. Куда ты пошел? На! На, яблочко скушай! Вообще. Лимончика съешь! Нифига себе, лимончик! лимончик убивает да вы там сами убивайте а вот Чё на меня-то все а? руку оторвал нифигать тарелку а, -а, а беги тарелку выбросил сказал тарелкой надо не китаться а есть Да реально тарелку убивает. пожалуйста. сказать. На нафиг. Так, такие какие-то есть. Куда? Руки убрался. Да реально у меня лица нет, он ничего стоял. Куда? Ща меня завалит реально. Офигеть, жстко. А мы еще туда не шли, там чей же после наплю Я тебе жизнь спас! Вс, не трогай меня. Вс, вот так вот, правильно. Я ему жизнь спас вообще. Он меня вообще должен ценить теперь. Я не сразу сдохну сейчас. Так кто у нас тут остался? О, мужик, где вообще череп выдно. Дива отдохни. бесмертно да Ой. а его убили уже ага. Это... пока я никого не забачу мужики тебя жизнь спас куда ты идешь дебилка а мог выжить нормально лопать босс вышел на охоту опять проиграл 51 человек не ну это жестко реально капец конечно да так давайте на второй этаж пойдем на первом этаже все понятно все очень интересно может быть сразу сюда не не там босс едет Рано рано. еще к нему. Так, давайте. зайдем как. О, здорово. На нафиг. Все, руки нет. У вас. Что происходит? На Ох, нифига себе, что происходит. Нормально тут месик. Ч, телепортируешься опять? О, нормально тогда? Давай, бойня. Ой, сори. Ой. Дай иди нафиг. Вс, я передумаю. Нап. Опей, водички. На. На. Нифига себе, бутылка руки отбили. Нифига себе, это жестко. Куда? Тебе руки нету вообще, вон рукавляется. Как оно следует? Это вообще какие-то бессмертные, блин. Терминаторы какие-то. Хотя это что не терминаторы, там есть по -моему. Ну как ты идешь вообще? Это вообще весь красный. лимончиком решил подражать и пошел надо будем убивать пока всех желающих которые хотят на меня напасть этих пускать дерутся Точно. Наверняка. Наверняка надо действовать Уаааа. Я тебе помог, мужик. Мужик, я тебе помог вообще-то. Я его убил. А он, кстати, нет. не убил. А что происходит-то? ч? О, молодец. Он за меня. На нафиг, розочкой. все вот так вот. Он за меня играет даже. Вот. Бежит, бежи смотри. А, нет. Куда я сказал? Да, пошел вниз. Э -э -э, не надо было немелесть вообще -то. Давай, вставай, мужик. Я знаю, что вы живые. Вон стоит уже. Вот быстренько. Надо вставать вообще. Все, чем встает вообще. что происходит вообще месиво. Это только на первом этаже, то есть ну, на втором. На первом вообще еще неизвестно, что там происходит. такое? то Почему я не могу поднять? Я нашу еще целое будет Более, -менее. более -менее. Так, хедшоти кому прописать? О, уже как? Прянь разворачивать. Спарта, с ноги давай. Чё, Спарту с ноги не хотите? На нафиг. Убивай тебе все мозги. Хотя их и так нет. Кто тут еще более-менее живёт? На нафиг, двоих сразу скулов. Давайте. Чё, все? Да нет. Не могу быть такое. На, нафиг. Где ты? Где еще? Встаёт. Да, на, я сказал, лёг. Да что за фигня? А где тот чел? А, уже дерётся, смотри какой. Да. Уже дерётесь А я сказал лг. Нифига здесь стулья летает просто. На, мясо поешь. А то худые. Блин. Сил не хватает, просто мясо не едят. Ч, живой что То Фу, он живой сейчас станет. Куда разогнался? разогнались на нафиг. Может быть и второго а все а ну да все походу все мы зачистили второй этаж а нет не идут с первого еще ну в принципе мы зачистили тут никого нет в принципе а со второго прута туда не все конечно то нифига себе как это быстро на нафиг спар э -э -э, не надо было сюда идти вообще внезапно просто вот так вот Я, это уже с какой-то нет а все его доби он же будет нифига себе Вот так. На. Фу, жестко реально игра жесткая сейчас. Ты че, живой еще Эээ. Нифига себе повара пришли. Ну офигеть, давайте накормите. О, сзади еще, но ну, вы вот с крыса, конечно. еще сзади нападают. Блин, прикольно было бы с другом еще поиграть, блин. Хотя не знаю, оценил бы друг или нет. Я бы не спрашивал, наверное, даже. Мне нравится, в принципе. Это тут жестко, реально очень. Всё, заболел я. О, где можно, кстати... Чё, упекаете, как дебилы какие-то? Смайт. Добавят этого. А ну-ка, того. Давайте того. Того. Вот так вот. Того. Того. Где ещё? Вон ещё, вон. Так, вот еще нет уже перебор Так, ну вот там еще. Нам бесконечное. Все, вот так. Вот, себе, нормально. Куда? Стоять, все. На, нафиг. Так. Все, пошел. Так, бутылочка давай. На, нет! Там сайта с этим? Мачете идет. нифига себе. Самый главный, походу. Офигеть, самые главные вышли. На охоту. Тут мачете лежало, по -моему. да все мужик где проблема где проблема мужик, короче? не подходи даже э, как да я прошел ну там пару человек осталось все не надо а мне еще пьют дальше ну конечно ну, я короче прошел все там реально пару человек осталось там здоровье чуть, чуть не хватило Ладно. Надеюсь, видео понравилось. и продолжение по этой игре, там другие уровни поиграем, там есть. Даже я видел сейчас. Арена, есть арена, вот это жесткая. Это вообще капец, жесткая. вот так вот. Если вот хотите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.